Всем привет! Сегодня мы будем готовить очень простой и очень вкусный пирог Манник Для приготовления манника нам потребуется 200 грамм манной крупы 200 грамм сахара 200 грамм сметаны 250 грамм муки 100 грамм сливочного масла или маргарина одно яйцо и 1 чайная ложка разрыхлителя теста Добавляем в сметану манную крупу и хорошо перемешиваем. И оставляем на некоторое время, примерно на полчаса, чтобы манка хорошо пропиталась. К нашей смеси добавляем яйцо и сахар. И все перемешиваем. Растопим масло и добавим к нашей смеси. Добавляем разрыхлитель теста, небольшими порциями добавляем муку и хорошо все перемешиваем, у нас должна получиться консистенция напоминающая густую сметану. Смажьте форму маслом и немного присыпьте мукой. Вылейте тесто в подготовленную форму. Манник выпекайте при температуре 180 градусов 40-50 минут. Вот такой замечательный пирог к чаю у нас получился. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Приятного аппетита!